помолился за то, чтобы цены не росли, за то, способ, за, то, чтоб, за, за то, чтобы экономика, как говорится, своя стала, независимая страна была. Ты б лучше за это помолился и научился бы или учился бы быть технарем, самому во всем разбираться, а не из иностранных комплектующих отверткой крутить все, как сейчас происходит. И потом кричать о том, что у нас все свое. Он студент третьего курса станкостроения. Иди. Я... Да. Я... я в будущем возьму и придумаю новый станок именно российского производства из и высшего качества. Из чего собирать-то? будешь? уже есть проект. Ты не понимаешь, что ли? из чего ты будешь собирать? Из русской стали. Да. Ты совсем больной на голову? А, нет. Ты из чего будешь собирать? У тебя что, это будет просто механическое изделие? Что, у тебя там не будет никакой электроники, ничего не будет? Все будет. Так откуда ты это возьмешь все? Ты понимаешь, что, начала... что, ты понимаешь что в советское время были абсолютно не дураки, которые, что называется... И делали, развивали свою промышленность. Свою. Это вас, блин, молодых, извини, дураков учат быть дураками. И верить, что это все с неба свалится. Что кто-то там что-то. Ты сам руки засучи и иди станки поремонтируй. Поковыряйся в этом масле. Поподключай те же самые муфты сцепления на токарных станках. Я бы посмотрел бы, как бы ты там этому научился, этому делу. Я был на практике. Или швабером работать. Я бы посмотрел. Практика твоя. Ты мне вот подскажи, где мне сейчас на 1К625 подшипники взять, а? У вас совсем плохо слышно. Извиняюсь. Я на 600... на 1К625 где подшипники взять? Я хочу перейти с тему про промышленность и спросить, почему мы учимся на другом. У тебя, у тебя сейчас, вернее, тебе сейчас задали вопрос. Ответь на него, а потом мы по продолжим в другую тему. В случае, по индивидуальному заказу. По индивидуальному да, заказу? За меня... а ведь... Кто ну, мне подшипники сделает по индивидуальному заказу? А вот тут надо уже искать людей и оборудование. Кстати говоря, заводы, Подшип? которые делают подшипники, они только оптом поставляют, а не в розницу. А в Советском Союзе было, что ли, в розницу? Лично мы все на улице. Подшипниковые заводы. Подшипниковые заводы были. Ну так, там тоже как? оптом. Какая разница? А, а их нету за советских заводов. Блин, вы или кто? Этих заводов нет! Вы откуда это все возьмете? Вы неужели а не понимаете? Саратов. Вы дети малые что ли, а? Пацаны. Как же Саратовский подшипниковый завод? Да в заднице он уже. Он включится Аркадий, у него спросишь. Там уже давно бизнес-центр. В Самаре, в Куйбышеве ну, было. В Куйбышеве было несколько ГПЗ. Их нет, не существует. Там приборные подшипники буквально лет восемь назад. Ехал, это самое... Короче, мужики между собой разговаривали. Человек 4 их было. 3, не помню точно. Вот, разговор был очень простой. А вы знаете, мы там подшипники просто-напросто китайскую маркировку смываем и ставим, сделано в России. Я работал, вот в 2021 году я работал на предприятии. Тот же самый вопрос в отделе качества. Подняли подшипник, с проблем был там с оборудованием, со станком. рассматривают и фотографии на нем. О том, что, с одной стороны, шлепнут этот самый, о том, что вроде как Россия, а с другой стороны, не зачищены до конца клеймо китайское. Вы неужели не понимаете простую вещь, что прежде чем, что называется, родиться ребенку? Должен сначала быть нормальный ответственный отец, а потом ответственная мать? И чтобы это была семья, а не сообщество. Неужели вы этого простых вещей не понимаете? Вас Видишь, так что учили, стоит, блин. Станок. Я подшипники на него купить не могу. В России их не выпускают. Церковь вы на заводе живете. Мало ли где я живу. Понимаешь, вот тебе простой пример. Я не могу этот станок довести до нормального уровня. Я могу отшабрить, сделать все, но я не могу купить на него подшипники. Вам сказки рассказывают, как мне рассказывали в 90-х, блин, по второму высшему, то, что меня учили экономистам, что из себя представляет фондовая биржа. Вот профессор сидел, блин, басни эти читал. А потом, когда я с этим столкнулся, вживую, что называется, я и до этого не доверял рыночникам, блин. А здесь сто процентов я увидел, ну вот, блин, вся картина перед глазами. Все его, так сказать, теоретические выкладки, всю эту брехню, на помойку отнес и выбросил И тогда стал самостоятельно нарабатывать правила торговли И они позволили мне потом в банке работать И делать 70% чистой прибыли в год Это на банковские деньги Мне давали восьмизначные цифры в управлении Если вам это что-то говорит А вы в манну небесную верите, блин Что эти на Украине охламоны, блин, верили Что эти, что теперь здесь вы верите Одна и та же шайка, блин. У вас символы-то одинаковые. Неужели непонятно? Вас дурят, блин, и травят между собой. Вместо того, чтобы объединяться. Мы русские, мы хуйки, блин. Другие, мы башкиры, третьи будут мы венки. Потом там мы мордва и так далее. Мы туляки, мы москвичи. Нет, мы а, мы блонди... а мы блондины, а мы брюнетки. Да, блин. Дели по чем хочешь. <laughs> Вас дурят, блин. И вы поддаетесь на эту дурь. Матвиенко плачется. Гвозди уже в России не производят. Гвозди. Нет. Кусок проволоки со шляпкой. В том-то и дело. Я заработал, когда в 90-х, как раз э нормали делали. Вот, так сказать, стояли эти станки, да, старые. Ну а и шлепали эти гвозди, и шлепали. А когда в двадцатом ли, году я пришел, ну в тот же самый корпус заглянул, этих станков нет. Ну винты, гайки еще там вроде как делают, шлепают. Стоят старые станки. А этих уже нет, так что Матвиенко, блин. Где гвозди? С Китая, конечно. Епарасате, блин. И вы думаете, что на это можно, так сказать, великую Россию поставить? Когда нет ничего своего, с голой жопой, блин, трусы и те, блин, китайские. Или турецкие, какие они там. Или ткани, или нитки оттуда. То есть опять даже шить нечем. Я уж не говорю про иголки. А как же, говорит, сельский метизный завод? Ну, был завод, нормали делали, вот где я работал. Закончился он. Время, это был цех. В заводе И то это уже от того завода От остатков завода 90-х годов Там даже полутора тысяч рабочих нет Вместо того цех там То был 400 человек Это в начале 90-х А тут в 10 раз меньше В 20 году И Хорошо начальник цеха, так сказать, знакомый Поговорили немного А сейчас он уже ушел, все вот. Блин, ё-моё, блин. Вам такую дичь, такую же дурь, как мне в институте рассказывали. И вам такую же дурь рассказывают. Только вы, что называется, до станка пальцем еще не дотронулись. Вы еще не знаете, что это такое, а вам уже напели. О том, что весь мир так живет, из комплектующих все собирают. Вот собирают, блин. Своих самолетов нет в стране, блин. Такая здоровая страна. Это как Медведев каком там, в одиннадцатом году, выступая в Питере на, этой, на конференции июньской, международной. Вот он там песню пел, что нельзя управлять такой большой страной из единого центра. Вот такую песню он пел. Вот сейчас вас, так сказать, подведут к этому и по национальному признаку скажут, давайте разделяться, блин. Ну как это было с Советским Союзом? И уничтожить страну, блин. А вы будете продолжать песни петь за великую Россию. Ага. Будет она с голой жопой. С, не, с неприкрытой жопой, вернее. Ну, в принципе, одно и то же. Слепые, блин. И вам дальше вешают лапшу. Ни хрена ничему не учат. Тут вот площадка, вон эта самая. Э -э -э Полит, как ее? Да хрен с ней, ладно. Там бабы верещали все, недовольны были, что то, что я критикую. Я им объяснил, я говорю. Вы сейчас будете верещать, а потом кто будет технику какую создавать? Кто будет, где вы технаре возьмете? Где будет развитие страны, если не будет своей техники? Откуда? Сегодня вам продают, а завтра вам скажут, а не продадим вам по 100 рублей, там, по 100 долларов. Будем продавать за 300 долларов. А у вас нету их, у вас только что одно остается, блин, так сказать, самой себя продавать. Кому вы нужны? В горе мы то не нужны. Так что мальчики... Перспектива одна, если не будет своей промышленности не будет, а в связи с этим и не будет независимости, это в лучшем случае вы будете каменные топоры делать и а потом ими кидаться в томогавки. Вот все развитие страны куда идет. Без промышленности, без экономики. Речь не про финансы, а именно про промышленность, потому что это основа экономики. И не деньги, а люди. А людей нет, кадров нет. Я ни деньги загнать не могу на запчасти за границу. Чтобы купить это же оборудование все. Не потом привезти. Даже там готовы продать. Но я им деньги перевести даже не могу. Они у меня есть. Понятно. А дальше вы и семью создать не сможете. Потому что, блин, если посмотреть по этим самым, по всем этим соцсетям.. Сидят всякие шалавы под психологами и вешают лапшу вашим девкам. Чтобы они были не девушками, а шалавами. Живете как под одним общим одеялом. У вас и детей здоровых не будет. Сейчас он буквально сегодня у спекулянтов на страничке прочитал. Ну, в принципе, в принципе правильно пишет о том, что к середине вот этого века, то есть к 50-му году, в стране будет там 120 тысяч, 120 миллионов населения. А потом политики тогдашние скажут о том, что ну что ж, такая большая страна, у нас не хватает населения, давайте ее продавать. Вот вам и путь-дорожка такая же, какая была во время перестройки. Давайте разрушать Советский Союз. И вся причина, потому что в первую очередь база, рыночная экономика. И вам про это никто не расскажет. Потому что на этом куске территории должен быть хозяин. А раз хозяин, значит, ты его. Значит, должен стоять заботчик. А хозяин-то должен быть население, а не просто там какой-то царь, государь, которому, блин, как в том фильме. Хотите кемскую волость, да забирайте. Вот и все кино. Урка, ворюга, и то знал, как правильно в этой ситуации поступать. На строил? Да нет. Он сказал не ты, да ты чё сволочь делаешь государева земли разбазариваешь царская морда царская морда земли государь разбазариваешь а я думаю все станками заполонил всю страну раз ты храбришься тут Действительно, вот возьмите просто, посмотрите, что вокруг вас творится. Не с телевизора, не эти лозунги, ничего. А что творится? Кто вам может рассказать, что было, что происходит и как все это выглядит? Кто? Жизнь. Какая жизнь? жизнь? Что, в тво... что в твоем городе ты выпускает? Какую продукцию делают? Вот просто посмотри. Нефти перерабатывающие заводы. заводы. Все да, отлично да. живут, прекрасно. Господи, живет пока в земле это есть. Насколько этого хватит? Твоим детям, внукам хватит? Да. Ты, да? ты так уверен? Да, конечно. Ну да. Я тут, просто, пью нефть. Давай. Тут приходили уже эти самые, откуда они там были. Тюмен. Тю Тюмень отделять собрались. Новое да, государство да. нефтяное ведь строить. Не говори, блин. Мы, а, зо, зо, мы будем золото продавать в Японию. Угу. Это, это с Бадайбова был. Ну вот. <смех> Бадайбинскую республику откроем. Да. Бадайбов хорошо. Хорошо. Да. Слепые вы, блин, и не хотите ни хрена ничего знать. Чем дальше, тем больше будете слепнуть. Это как, как девкам объясняя, не объясняя, потому что чем больше ты через себя пропускаешь, тем больше ты проблем себе со здоровьем создаешь. И здоровых детей ты не сделаешь. Это вот один в один. И у вас та же самая фигня, блин. И где будет? ты будешь жить в такой стране уже, на такой, вернее, территории, на которой... Под забором будешь валяться. Все, все с нефти богатыми не будут. Всем это не достанется. Достанется 5-10 человек. Они все под себя загребут. Как это сейчас и произошло за весь этот период. Так, по-моему, достаточно. Они ничего знать не хотят, понимать не хотят. В баню. Не, <реку> мы просто слушаем, конспектируем. Пусть они там, типа, это сам Да, пусть они между собой там. Они думают о том, что э, против, так сказать, них нет приема. Есть приемы. я уже вижу, как эти, эти приемы работают. И это, кстати, очень даже продуктивно говоря про самолет Ну, а что делать-то, ну, а делать блин? Ну, нет же самолетов. Только щеки а надувают, и самые самое... Да, если мы пойдем все вместе в Суперджет, мы увидим. Что там авионика иностранная? Да там... Там 60... Нету больше Суперджета. Все, он уже арабам принадлежит.